Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим пшеничный суп со скумбрией. Для этого нам понадобится скумбрия, пшено, лук репчатый, морковь, картофель, яйцо, зелень укропа, петрушки, чеснок, соль, перец черный, лавровый лист. Рыбу потрошим, чистим, разрезаем на кусочки, Добавляем в воду. Доводим до кипения. Когда закипит у нас, снимаем накипь. Добавляем наше пшено промытое. Доводим до кипения. Далее добавляем наши овощи, солим и перчим. Варим 10 минут на слабом огне. Далее добавляем листики лаврушки и чеснок. Ставим на 5 минут. Кипящий наш суп, вливаем яйцо тоненькой струйкой. Все хорошо перемешиваем. Добавляем нашу зелень и выключаем. Даем настояться минут 10. Наш суп готов. При желании можно добавить сметанки. Приятного аппетита!